Уже сегодня в Таласе стартовали национальные игры кочевников, в которых примет участие 621 спортсмен. Соревнования будут проходить под чутким взором 63 арбитров. Конные скачки, стрельба из лука, состязания по национальным видам спорта. Специалисты не раз отмечали, что всемирные игры кочевников, теперь и национальные, и, пожалуй, самое самобытное спортивно-культурное состязание в мире. Даже место проведения церемонии открытия не стадион, а действующий ипподром. На месте работает наш специальный корреспондент кубат куббанычбек улу кубат что сейчас происходит на месте проведения игр и в каком настрою пребывают спортсмены Спасибо, коллега, еще раз э, добрый день Хочу сказать, что жителям Таласа сейчас буквально не до сна, Потому что сегодня состоится официальное открытие национальных игр кочевников э, в городе Талас Мы видим, что спортсмены уже э, прибывают Сегодня пройдут состязания по Кугбуру Среди команд Изожской, Иссыкульской, э, Джалабадской и э, Таласской конечно же, э, области Если спортсмены будут показывать какое-то театрализованное шоу То спортсмены стремятся только к победе И мы, конечно же, поговорили с капитанами разных команд. Мы приехали из Джалабадской области, готовились к играм несколько недель. И, конечно же, нам нужна победа. Мы команда из Нарынской области. Наши спортсмены намерены показать чистую и красивую игру. Всем, конечно же, удачи. Мы готовились очень упорно и долгое время. Ребята настроены на победу. Приехали мы из Бишкека. Наши соперники очень опытные и сильные. Но все равно мы приложим все усилия для того, чтобы одержать победу. Всех еще раз с праздником! Вице-премьер-министр Дженни Широзаков провел совещание по обсуждению обмена данными между Единым реестром преступлений и проступков и Государственной службой финансовой разведки. Отмечено, что обмен информацией необходим в рамках реализации законодательства республики в сфере противодействия финансирования террористической деятельности и легализации преступных доходов, а также финансирования экстремистской деятельности и распространения оружия массового уничтожения. Кроме того, информационный взаимообмен направлен на исполнение дорожной карты по реализации концепции цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан-2019-23». По итогам совещания Розаков поручил проработать вопрос создания специализированного модуля единого реестра преступлений и проступков, позволяющего предоставлять ГСФР необходимые сведения с учетом действующего законодательства. Генеральная прокуратура Кыргызстана произвела очередное перечисление денежных средств на единый депозитный счет для учета и аккумулирования денежных средств, поступающих от возмещения ущерба причиненного государству по уголовным делам от экономических и должностных преступлений. Сумма перечисления составила 17 миллионов 182 тысячи сомов. Напомню, что в июне прошлого года правительство создало единый депозитный счет для учета и аккумулирования денежных средств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 В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубаншбека Кулматова и Албека Ибраимова. В суде допрашивают свидетеля по эпизоду о строительстве школы в жилмассиве Калыс-Ордо бывшего вице-мэра Бакыта Дюшимбиева. Отметим, 14 обвиняемых, включая Кубаншбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 160 тысяч 641 сон. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК-Достана и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользовании физическим и юридическим лицам. Сотрудниками службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции ГУВД Бишкека с 9 по 12 сентября в целях профилактики и выявления незаконно пребывающих и осуществляющих трудовую деятельность иностранных граждан на территории столицы было проведено профилактическое мероприятие «Нелегал-2019», в ходе которого оперативниками были выявлены и зарегистрированы в ЕРПП 12 фактов организации незаконной миграции и начато досудебное производство. Также был об Обнаружен и установлен гражданин Таджикистана 1987 года рождения по факту незаконного пересечения государственной границы. Собранный материал зарегистрирован в ЕРПП. Задержанный передан в ГКМБ. В Бишкеке уволили водителя троллейбуса, выгнавшего пожилую пассажирку. Об этом сообщили в мэрии столицы. Водитель уволен, старший водитель получил выговор, директор депо также получил взыскание. Сообщили в муниципалитете принесли извинения за случившееся. Накануне в одной из групп Инстаграм появилось видео инцидента. Автор отметил, что пассажирку выгнали из-за того, что водителю показалось, что от нее плохо пахнет. Когда остальные пассажиры стали возмущаться, водитель не цензу... Зурно обещал выкинуть всех, написал он. К настоящему моменту наметилась устойчивая положительная тенденция в борьбе с туберкулезом, обусловленная проводимыми в стране глубокими структурными преобразованиями в рамках реформирования противотуберкулезной службы, отмечает в Национальном центре фтизиатрии при Минздраве. Большое достижение руководства службы в том, что оно добилось того, чтобы высвобождающиеся средства не уходили в общий бюджет государства, а оставались в противотуберкулезной системе и служили основой реформ. В результате оптимизации службы ежегодно удается экономить и перераспределять на другие ее нужды около 1 миллиона долларов. Из них ежегодно 32 миллиона сомов идет на закупу противотуберкулезных препаратов, тем самым снижая зависимость страны от международных доноров, обеспечивающих поставку этих лекарств в Кыргызстан. На сегодняшний день страна сама закупает 100% противотуберкулезных препаратов первого ряда и 15% от своей потребности противотуберкулезных препаратов второго ряда. Остальные деньги, идут на повышение потенциала медицинских организаций первичного уровня, занятых лечением туберкулеза в амбулаторных условиях. Многие из этих пациентов с лекарственно устойчивым туберкулезом были вылечены при помощи новых режимов лечения. На общественное обсуждение 16 сентября выносится проект постановления Джогурту Кенеша об объявлении 15 марта общенациональным днем посадки леса. Как сообщается в справке обоснования зеленые насаждения очищают воздух, снижают уровень шума, создают комфортный микроклимат, формируют внешний облик населенных пунктов. Увеличение антропогенной и техногенной нагрузки на объекты озеленения приводит к деградации зеленых насаждений с увеличением количества автомобильного транспорта увеличивается. Концентрация загрязняющих веществ в атмосфере. Кроме того, высокий уровень загрязнения атмосферы вызывает угнетение растений в населенных пунктах, замедляет их рост, вызывает интенсивное вымирание деревьев. В настоящее время со стороны органов местного самоуправления и членов местных сообществ недостаточно проводятся мероприятия по восстановлению зеленых насаждений. День посадки деревьев – своеобразный праздник, который отмечается в ряде стран мира. В Кыргызстане растут площади хлопковых полей отрасль, в которой кыргызстанские хлопкоробы традиционно были сильны еще со времен СССР, переживают подъем. Ожидается, что цены на белое золото еще вырастут с открытием крупного текстильного завода, строительство которого уже идет. Мои коллеги с подробностями. Сегодня вместе с дыхканами хлопок собирает и министр сельского хозяйства. В Карасуйском районе глава Минсельхоза ознакомился с проблемами дыхкан. Дыхкан. В этом году, надеются хлопкоробы, урожай будет хорошим. С гектара рассчитывают брать до 45 центнеров урожая. «Собираем первый урожай. Качество волокна отличное. Оно много весит. Об этом говорят все эксперты и опытные хлопкоробы. Семена хорошие, значит, прибыль тоже должна быть отличной. Замечательно, что министр сам вышел в поле». Главный вопрос, который интересует Дыхкан, будет ли рост цен на хлопок. Он ожидается с открытием крупного текстильного завода, строительство которого сегодня уже идет, отметил глава Минсельхоза. Мощность завода рассчитана на переработку тысячи тонн хлопкового волокна в день. С его открытием цены на сырье вырастут. Будут работать как перерабатывающие цеха, так и ткацкие и предельные. За производством хлопка «Будущее» у кыргызстанских хлопкоробов большой опыт. В этом году в Карасульском районе хлопком засеяли 7 тысяч гектаров, а в целом по стране под культуру отвели 25 тысяч га. Килограмм белого золота уходит по 45 сомов. Побывал глава Минсельхоза и в полях, где выращивают зерновые, а также в логистическом центре, который пока еще не заработал полную силу, при этом будучи в состоянии вместить до 300 тонн сельхозпродукции. С запуском логистического центра вырастет объем экспорта. Сейчас достраиваем сектор пищевой безопасности. Будем работать по стандарту пищевых регламентов. Работа на полную мощность пойдет уже совсем скоро. Поездка главы Минсельхоза в аграрный Карасуйский район займет два дня. Алена Смирнова, Улу, Ошская область.